Теперь давайте рассмотрим следующее понятие понятие акции. Что же это такое? Акция это эмиссионная ценная бумага, эмиссия, то есть выпуск, который подразумевает, это доля владения компанией, которая закрепляет право ее владельца, акционера, на следующее: на получение прибыли акционерного общества в виде дивидендов то есть часть прибыли общества выплачивается в виде дивидендов, получение права на участие в управлении обществом. И получение права на часть имущества, оставшуюся после ликвидации компании. Ну, в частности, после банкротства. И вот эти данные права, вот эти права пропорциональны количеству имеющихся у него акций. То есть вы должны понимать, что акция ⁇ это возможность владеть бизнесом. И при этом для этого не нужно полностью рисковать, там, нанимать управляющих, нанимать директоров. В данном бизнесе как-то участвовать. Вы можете просто купить долю в этом бизнесе и владеть им. Существуют два основных типа акций. Это обыкновенные акции. Обыкновенные акции дают вам право быть владельцем бизнеса. То есть вы являетесь владельцем частички бизнеса при покупке акции. И есть привилегированные акции. Ну, они скорее больше чем-то похожи на облигации. Я не люблю привилегированные акции. Я всегда при покупке стараюсь. Хотя у меня есть привилегированные акции в портфеле, стараюсь быть владельцем бизнеса. То есть, покупая акции, я чувствую, что я владею этим бизнесом и отношусь к этой компании как к своей собственной. Да, пусть, конечно, ваше право там э, мизерное, и покупая там одну акцию «Газпрома», конечно, вы никак не сможете влиять на управление реально. Хотя вы также можете присутствовать на собрании акционеров. Вы можете участвовать в голосовании, в выборе совета, совета директоров, одобрении результатов общества. Просто ваш голос будет очень мизерный, и он будет, конечно растворяться в общей массе но если вы достаточно большой крупный бизнесмен и купите 10-20 процентов от какой-то небольшой компании то вы уже можете существенно влиять на ее управление и можете даже диктовать свои правила э, на правила бизнеса как вести бизнес и к вам будут прислушиваться как к крупному акционеру в частности мы говорили про оран баффета крупного инвестора и знаменитого инвестора и у него уже случались такие ситуации, когда он покупал, целиком или частично выкупал достаточно большую часть пакетов акций и начинал заниматься управлением, менял структуру компании. В некоторых случаях выводил компанию из кризиса, влияя на ее управление и занимаясь грамотным управлением. Думаю, что в данном случае курс на это не заточен. Он заточен на то, что вы просто почувствовали себя владельцем вот этой частички бизнеса. Теперь давайте поговорим, какие, какая бывает стоимость, цена акций, какие различают. Бывает номинальная стоимость акций, это уставной капитал компании, разделенное на количество акций. Это до того, как акция еще вышла на биржу и произошла так называемая первичная эмиссия, первичное размещение. Вот следующая эмиссионная цена, это цена акций при первичном размещении. Когда компания выходит на рынок, когда она начинает проводить размещение она может быть закрытым и открытым размещением открыто называется IPO. тогда когда компании требуются дополнительные деньги для дальнейшего развития естественно эмиссионная цена она должна быть больше номинальной, потому что нет смысла вложить бизнес там 100 тысяч долларов а при эмиссии получить в результате за весь этот свой бизнес там 50 конечно именно выходит на биржу и проводят эмиссию когда хотят выручить за это больше денег то есть сразу одним шагом получить дополнительные деньги свое для развития своего бизнеса продавая размещая акции на бирже и продавая часть своего бизнеса за счет этого получать дополнительные средства то есть эмиссионная цена уже больше должна быть номинальной. если это не так то просто так компания которая структуры которые занимались размещением акций на бирже они просто облажались скажем так, простым языком. Следующий выделяет еще так называемую балансовую цену акций. Здесь она рассчитывается как стоимость чистых активов, то есть те активы, которые позволяют производить какие-то, производить как раз товары, услуги. Возьмем, к примеру, там, не знаю, сеть магазинов «Магнит», то стоимость чистых активов – это все их магазины, стоимость оборудования, стоимость э, базы данных, там транспорта, который осуществляет логистику. И разделенное количество акций. Вот это будет балансовая стоимость одной акции. И выделяет рыночную стоимость. После того, как акция разместилась на бирже, она может быть уже доступна другим участникам. То есть любой желающий желающих на бирже может купить эту акцию на вторичном, так называемом, рынке. И вот эту рыночную цену определяет участник рынка. Вот эта цена, она может быть больше балансовой стоимости, меньше. То есть реально компании, может быть, если ее купить, стоит... там 100 тысяч долларов, а рыночная цена иногда может доходить до миллиона долларов, даже до 10 миллионов долларов. То есть рыночная цена может десятки в сотни раз превышать реальную балансовую стоимость чистых активов. То есть это так решили участники рынка. Скажем, вот такая компания, как Amazon, она действительно недавно еще превышала больше чем 100 раз свою реальную стоимость всех активов, которые, то есть активов, то есть всех средств производства, которые позволяют создавать вот эту все зарабатывать деньги создавать денежный поток Теперь давайте все это посмотрим на схеме чтобы было более наглядно смотрим как получается образуется цена акции на вторичном рынке была какая то номинальная стоимость и предположим было 1000 акций по 100 долларов компания решила что она готова выйти на биржу и она проводит эмиссию и вот эмиссионная цена уже стала 200 долларов то есть компания сразу выйдя на биржу дополнительно заработала была, стоило 100 тысяч долларов, это было из расчета установка капитала. И сразу заработал еще дополнительно 100 тысяч долларов, выйдя на биржу. Вот полученные деньги. Естественно, хозяева этой компании сохранились за собой, ну или должны были сохранить за собой контрольный пакет, который позволял бы им управлять данным бизнесом. После того, как компания вышла на биржу, ее может купить уже там любой желающий, ну тот, кто открыл счет у какого-то брокера. Будем тоже подробнее все это изучать, как происходит. Уже покупает по рыночной цене. И вот эта рыночная цена, как правило, поскольку бизнес развивается, цена должна постепенно расти. Ну, мы берем, естественно, бизнес, который прибыльный. Бизнес прибыльный, что-то создается, все больше и больше растет цена компании. И, скажем, уже стало тысячу акций, потому что дополнительной эмиссии не было. Акции количество сохраняется, и рыночная цена ее выросла. Видите, квадратик стал выше. Мы имеем 1000 акций по цене 300 долларов. Теперь давайте посмотрим, что такое балансовая цена. Балансовая стоимость это есть, это так называемые чистые активы компании. То есть то, что позволяет ей дополн... опять производить, дополнительно делать деньги. Это заводы, станки, лозди, логистика, наличие программного обеспечения. Это готовая продукция. Сюда же может входить цена торговой марки, потому что торговая марка тоже стоит денег. Это также просто деньги, которые есть у нее на счетах. Вот это и есть балансовая стоимость. Если эта балансовая стоимость, стоимость чистых активов меньше, вот эта цена меньше рыночной, то компания считается дорогая. То есть это, ее покупают только те, кто готов платить большую цену, чем реально все стоит то, что производит, чем то, что позволяет производить дополнительный э, денежный поток. Эта компания считается дорогая. Но тем не менее, покупка такой компании – это не есть какое-то неправильное действие. Тот, кто ее покупает по такой цене, верит в то, что вот эта балансовая стоимость когда-то может еще вырасти, и все может произойти и стать вот так вот. То есть мы купили компанию по меньшей цене, а когда-то станет так, что та рыночная цена, по которой купили, она станет меньше балансовой стоимости, потому что компания разрастется, заработает много еще дополнительных денег, и вот теперь компания становится дешевой, когда балансовая стоимость выше, чем рыночная цена. Такое еще случается, когда компания сталкивается с какими-то временными трудностями, когда какие-то внутри происходят там форс-мажорные обстоятельства. То есть вот такая компания становится и называется дешевой. И вот мы на вторичном, вторичном рынке, когда компания вышла на рынку, можем купить какую-то... Частичку нашей компании, вот наша доля, какое-то количество акций, Там можем одну купить, можем 10 акций. Если рыночная цена вырастет, если компания станет крупнее и больше начнет зарабатывать, то и наша доля вырастет данной компании пропорционально. И самое главное, что нам ничего для этого больше делать не нужно. Если бизнес развивается, мы автоматически становимся все богаче и богаче. И, в принципе, разумный инвестор, конечно, старается покупать хорошую компанию дешево. Ну, это уже сложная задача. Кстати, в данный курс это не входит. Это отдельная тема. Это поиск хороших компаний дешево. Но это сложная задача. И не всегда. И большинство, на самом деле, инвесторов с этой задачей справляются плохо. И вот индекс на инвестирование, о котором мы будем говорить, как ни странно, в большинстве случаев дает лучшие результаты чем огромные потраченные труды на поиски хороших дешевых компаний. Потому что, как правило, чтобы компания была классная, классный был бизнес, и при этом она была дешевая, это уникальные случаи. И найти такую компанию достаточно сложно. Вот кратко, что такое акция, как работает бизнес, как какая может быть цена. Это просто нужно понимать, чтобы в дальнейшем понимать, что мы будем делать, когда будем покупать целиком все компании. Это необходимые знания, необходимые, чтобы быть уверенным, что ваше индексное инвестирование на рынок, оно принесет вам в конечном итоге свои плоды, и вы сможете на этом зарабатывать деньги. И самое главное, этот заработок должен быть у вас пассивный. До встречи в следующих уроках.